Всем привет, зрители подписчики канала Грифонсен с вами Веном и Грифонсон. И с вами Веном Не, ну я в том смысле, мои зрители там 5 человек смотрят там... Ну да, а у, меня, у тебя меня там тоже. один человек ну, ладно, не один, конечно, два точно есть, ну ладно Ну да, ты и я, вот и Да, ты да я, дома с тобой все ладно, давай, ходи давай. Так, ну я распускаю наемников этих. Мне не нужны больше. Бабок ж... Ни хрена не жрут. с ней жрут. Тысячу монет почти. Так. Во, какой-то порядок общественный. Плюс 13. Ну, блин, надо воспользоваться этим моментом и потихоньку двигаться границам. Так, а если вы армию, то какой будет порядок здесь. Минус один. Минус один? Ну ладно, пусть будет минус один. А, ну хотя тут, тут будет еще больше минус порядок. Ой. А, будет еще меньше общественный порядок. Так что, ладно, пока еще посидим. Вход. А здесь? Вот здесь будет хороший общественный порядок. А, и, пожалуй, тут подойдут сюда вот армию. Вот. И вынимаются уже нормальные войска. Так, найму воинов полков. Три отряда. И охотников учников Так. Ну, на Кимфер пока что нападать не будем, они все равно умирают. Я думаю, они сами к нам придут. А, да, мне нужно еще найти агент. Чуть не забыл. Так, воитель, где он у нас? Воитель, вот он. Нифига себе, он 1000 стоит. Ну, Дело да. Воиня. Нам нужны мужики. Ты что думал? Да, мой он Стоит, ну ладно. Я думаю, он того стоит. Изданный эдикт. Хорошо. Нифига себе, пища плюс 20. Нормально, у меня плюс 6. Ну, да, я зажался совсем как-то... Mm. Да, я просто иди к ты сдал. Там хлеб mm. Вот, мне сейчас еще достроится в так что у меня будет вообще жесть. Так, ну вроде бы все. Так, дипломатия. Кстати, у меня появился новый товар. Кожа, оливковое масло, стеклянная посуда, вино, железо, мрамор, свинец. А, нет, это импорт. Ты возишь, а. да, у тебя там столько бы не получилось бы никак. Нет, импорт. А так я произвожу только древесину. Руби дрова. Так, с кем поторговать-то? Так, с родосом торгую, с наверное, не будет торговать. А, нет, мы не можем даже торговать с ним. Бергам. Торгуем уже. Вифин, Вифи, нет, точнее, давайте с вами торговать. Как вы смеетесь? О, я стал надежным резко. На да, вашем когда был ненадежным, все надежный. Отлично. Повысился. Поднялся. Да. да, поднялся. Так, а что это у меня тут? Риск 6%. Давайте боевым верность. А, пока еще рановато. Знаешь, в на ход гражданская война? 36 процентов. Ну, у меня было Так что, пожалуй, завоевываю верность. я там по-всякому пытался завоевывать верность, но все равно забунтовались. Ну у 0 процентов, так Ну, отлично. Это, по-моему, просто где-то понижает процентов 15. Типа, если больше 15 процентов, то, соответственно, не до конца понизит. Угу. Договор о ненападении Идите к черту Договор о ненападении да. О нет, на меня напали пиктоны сюда. Прям вся армия у него из наемников Человек вообще не боится На yes. Да, на Пикай В глаз да. no. Почти штоп Так, исследование завершено Профессиональная армия, возможность найма Супер теперь у меня есть Доспешная... так и называется? Ну ладно, претарианская гвардия называется а? Доспешные легионеры еще можно нанимать Ну, пока надо построить Воу, воу, взяли, короче, наемников <laughs> Нет, Теперь стак идет к моему городу землеругов Ну, я так и думал, что они не возьмут стак Наемников. Да, наемников. Ну ладно, пусть идут, у меня тут все равно армия есть. Я точно соберу наемников, просто и все разобью их. Они-то побиты все уже. Давайте-ка наймем легионеров доспешных. 8 ходов строить, казармы топовые, нифига себе. 8 ходов. жизнь У меня пища 29 теперь. Да. У меня 13. 29 просто. Зажрелся. Коррупция. У меня сейчас еще больше будет пищи, потому что у меня еще сейчас достроится садьба. Где там что, программа Фазенда, что ли? Усадьбу строишь, что себе. Ну, как ты хотел. Давай, военачальник. Точнее этот как его ой блин, что я сделал блин, тут у меня маленький гарнизон будет так, а в принципе, если я выйду с Алабу то здесь что будет? что здесь будет? восстание не, восстания здесь не будет не должна, по идее засада, это засада не, вот сукин сын, конечно, кивры Минус пикатоны Минус пикатоны Так, вовстанье не будет, отлично Милосердие Сейчас такой кивр, предлагают, что мирный договор Уничтожил их Просто Мыт армия гулять такая Умирать ну, блин, ну ты, конечно, нанял такую армию, собрал из наемников стоящих, откуда у него деньги, интересно. Казну с собой забрал, ну я из города. Не знаю, я же захватил город, по идее. А, ну, кстати, там, когда я оккупировал этот город, там не было ничего. Вообще, по нулям, просто, наверное, стрел казну с собой. Пиздец. Так, скорость исследования плюс 5%, процентов. Нормально. Это кто? Престарелый слуга. Нормально. Престарелый слуга, нормально. Да. Нет, даже если захватить город этот, то... То-то-то, я его захвачу в любом Сейчас просто этой армию своей основной выйду и все. И будет попе больно. Так, мне что-то строить надо? Давайте посмотрим. Это не надо строить, это не надо, казармы улучшать не надо. Ну так-то вообще по идее ничего не так надо. это не надо. Ничего не, не нужно строить. Я думаю просто взять и увеличить опять э, авторитет моего этого главы, семейства. А на это дофига денег тратить надо, поэтому я думаю куда вложить деньги лучше. Так, а у меня тут город, кстати, увеличился. Надо построить новое здание Пригород Давайте рабов Еще дом рабовладельца построим Будем Варваров А, в любом случае у меня еще есть, еще есть у меня где-то Так, слушай, у меня же где-то есть провинция, которая не дает мне налоги Я помню, отменял где-то Вот Вот она Треба моей мечты. Ого. Я попросил налоги восстановить, а там столько они жратвы хотят, эти люди. У меня тупо в минус сразу еда уходит. <свят> что это за провинция такая жесткая? Что там жрут? По хлебу. Как, жрут, как я не знаю кто, блин. За троих. Как спортсмены. <свят> ну, наверное. Так. Не, ну я тут больше ничего не вижу. Так что можно пускать ход. Единственное, да, денег дофига потратить. я не могу ничего сделать. Оказать услугу, авторитет для целей своей партии. А могут они мне что-то делать? Нет. Из другой партии они не могут мне никакие бафы давать. Они тут у меня игнорируют. Сукиные дети. Тогда давай-ка увеличиваем карьеру нашей влиятельной женщины. Вот это да. Она стала авантюристкой. Она увеличила свой, не знаю свой рейтинг трахания. Не знаю, как чем, как она может увеличить свой. Потрахалась, там, не знаю, с патрицим каким-то Так пиктон и пиктон уничтожено. Да, на пику насадил. Блин, ну конечно, они тут. Доставят мне тут, конечно, проблемы эти, товарищи. Товари но скорее на марше, ну да, но скоро на марше уж лететь. Так, наемников на следующем ходу на буду нанимать. Блин, минус 2. Общественный порядок. Эй. Так, он добавлю эту армию моего воителя. Так, эта армия пусть, пока, наверное, сидит. Так, рыбацкое селение. Не, мне пищи не нужна больше. И так пищи дохранить. Пищи дохранить, да. Uh -huh, да. Классный звучит. Так, могу прокачать своего агента. Розохлоп безлад в этой провинции, честно говоря. Вот, это нам надо, вот это нам надо. Так, ввожу армию отсюда, что будет? Минус 6. Так, а если оставлю в городе? А как сановника поставить в провинцию? Или нельзя? Ну, не знаю Что-то он не ставится А нормально, сановник может плавать на кораблях? Серьезно? А почему нет? Я не знал Ну ладно Военное хозяйство, ну окей Слушай, империя, оказывается, не такая уж хорошая вещь. Как я прочитал. Она минус 30 довольства дает сразу во всех провинциях. Нифига себе. На три хода. Плюс еще минус 10 идет довольство из-за того, что типа империи. Так, я надеюсь, меня не, не нападят на этом ходу. Это будет больно. Не, ну, тут, тут видно, то, что он двигается к этой провинции. Хотя я боюсь, на самом деле. Ну, ладно, возьму копейщиц наемных. Хотя, блин, это слишком расходно будет. Ладно, не буду рисковать. Точнее, не буду... М -м, как это? Расходы. Короче, не... ладно, не буду занимать наемников. Так, дипломати. Галати. Давайте-ка... Такой договор. Ладно, ладно не было. пытаться. Так. А, -а, а, я вспомнил, когда должен был деньги потратить. Блин, не за агентов было. Ладно. Наверное, а, ну, блин, некуда деньги потратить. Нет, дай лучше. Так Сколько ты там? А, окей, ты мне не дал деньги, сукин, сам. Сорян. Обманул меня. Наебал. Припомню вам это. Сорян. А, ясно, полетел, короче. Короче, Трио. полетел к моему городу. Опять 3 Я не знаю, это видос каждый видос, каждые два видео смотреть. Общественный порядок повыше. Спасибо. Вообще посрать. Блин, а ч вы не можете идти -то? Я что-то не понимаю. Тут пройти-то вам надо два метра. Чуваки. О, кстати, они. Подкачнулись еще у меня войска, еще подкачнулись немножко. Подкачались? Они теперь стали не просто бомжами какими-то легионерами, они теперь стали легионерами эвакатов как типа Это. Это еще круче. правда они вот меняют свой внешний вид, но при этом у них характеристики вообще не меняются, забавно. То есть, я не понимаю, в чем прикол? Я вот Сейчас возьму даже вот Просто ради сравнения Ть, Прикол в том, что Когорты -то легионеров Только броня у них увеличивается на 10 И все А все остальное то же самое А денег не требует до хрена, Я не знаю куда деньги уходят Опять коррупционеры все сожрали Так, ладно, армия Давайте переходите тогда границу Или нет, пока не будем Зима, а то идет. Care, так, ладно, так. дождемся лета, короче. Сколько там? 16 минут прошло, видео а, Я хотел бы напасть просто в этой серии. Сразиться. А чё там по партии у нас? В среднем партия нормальная. Скайп вот ничего не сделаешь. Так. Изучить технологию в, в этой категории осада. Искусство осада. Да идите на хист, свои осады. Так, ладно, ладно. А засяду в городе, так сказать. А, стоп. В смысле я.. Ты это я сейчас море или как? Ты в аду. Господи, господи мне звонят. Господи. Епту. Так. Так подожди, я в городе или в воде? <свят> в городе или в воде. <свят> Интересное сравнение. <свят> в городе в а Гарри. Че? Слепой, что ли? <свят> Нет, так просто сейчас я был в воде. <свят> ну, видно же, когда он стоит на ногах, то это по по-любому в городе. А если он на воду то это значит, он плавает. Ну, это есть Она... Слушай, так мне убрать? Брать мне наёмнику, как, как ты читаешь? Мне просто гранизон еще будет? Да, вот я, без я понятия, думаю... что у него за войска вообще, я не вижу. Ни хера. Ну, побито они там... Короче.. Да, скорее всего, выиграешь, я думаю. Ну, ладно. Он на марше, главное, еще летит. У тебя там войска просто нормальные еще. Я смотрю, копеечки. 46. И волки, петухи еще, по 51. Волки, петухи. Немножко есть. Так, ладно, что, я этой армии подойду сейчас? Спрячусь в лесу. Тут наверняка. Так. Так, так, так. Mm, что по дипломатии? Ну это не буду ругать по любому. Давай баба, баба по с бабой. Нифига себе Карфаген, уже в Испании. Заметил? Новый Карфаген. он там давно уже. Да? Да, уже давно очень. Меня больше удивляет, что там в находится. Они три города захватили. Чё себе. Голосы так нормально. Ну, да уж, точно. Там, боевать, ну, придется нормально с ними потом. Mm -hmm. Так, ну вроде бы все, можно снять код на этом. У меня, у меня 32 пищи и 5000 золота. Ты мне, блин, Им... деньги дашь, нет? Сколько тебе дать? 5000 давай. 5000? готов, ты большой должен. Вообще по-нормальному, я бы тебя запросил бы 100 тысяч. Типа, кредит там вырос процент на 110. Да, уже, блин. Так, ладно, я найму армию, и остаток тебе... А остаток, 100 монет. Давший вы... клятву кровью. мечники сугу... Короче, на этих мечников побольше. Рему нужно больше денег. Давай тебе дам 2000. Ну, ладно, давай, хотя бы две тысячи. Две тысячи, там, сколько? Велкам. Почту за честь, послушать твою речь. А, почту за честь. Почту за честь. Давай только чембрачный союз, и ты мне дашь две тысячи. Да пошел ты нахер, нет. Теперь точно нет. Он у меня в армии. Нехер ему с варварами. Еще брак заключать. Так, подожди, по отцу. Две ты посмотри сначала на соотношение сил, потом там предлагай всякие свои брачные союзы Давай, там 2340 подобное предложение унижает достоинство народа, но у меня нет ни не выбора Так... Господи... что хотел? Давай сразу брачный союз они согласны. Их, их э, короля зовут Карп. Это намек. Ладно, давайте. На, Они приняты ваше Окей. меня с рода брачный союз. Зашибись. Жизнь отдалась. Ну, ему 52 года. Кстати, интересно, я могу тоже со брачный союз? Я просто не пробовал делать этого. Так. Завершая ход. Интересно, интересно. Карп зовут. Будет у тебя морской король. Царь. Карп, Среди речных рыб будет. Он на меня напали. Напали? Давайте да Тяжелая победа, но он хрен с ним. Ну, так. Пусть будет. Я не хочу тупиту играть. О, но, но... А, моему ты проиграл, нет? Да, да. А, нет. Ну. Тут не мог встать. Не может встать. Дед старый. <сх> Давайте их поработим. Ладно, <сх> отпищу, конечно же. Нам нужны мани. Нам нужны мани. Чего Родос? Сейчас прилагается Ладно, а большинство из хочет? Да нет. Он предложил бы мне заговорить нападение на Сирию. Так, призыв к оружию. Население увлечено. Так, границу переходим, ребятки. Простите, конечно, но вам скоро умирать. Моя супер элитная армия. Супер элит. Реально, эти легионеры ни хрена не дают никакого преимущества. С чем улучшение делать? Так. Давайте-ка дом ювелира опять строим. Нет, военку мы не строить больше не будем пока. Так, кстати, мой там регион стоит без дела, нет, забыл Давай-ка иди. Дальше. А, так, нам нужно больше авторитета, поэтому давайте-ка мы повысим кого-нибудь в должность, Например, этого чувака. О, влияние 61, мне надо 65%, у меня 61, честно, Я буквально немножко Подточить. Mm -hmm. А, кстати, а чё там по риску? Риск 0%, отлично. Так, на меня риск тоже, по-моему, 0%. Только дело в том, что опять у меня просила, блин, верности всех партий, блин. Я хрен знает, на чё это вообще как-то должно происходить, на что это влияет. Союз. Чё это за тип пройти Такой. Так, пергам. I give you Например, сделать протектора, вступить so в войну, прекратить торговлю, лишить, разорвать, разорвать военный союз. Но тут нет такого, что <coughs> брачный союз заключить. Нам то есть, по-моему, еще, чтобы был этот какой-то баба или мужик, которому надо найти мужа или секс. жену. Секст нужен, да. Секс тут вообще нет такого. У меня почему-то с ним бы я не общался. Видимо, у меня нет такой женщины. развратный <свят> <свят> да Все, все, все нормально, короче, в жизни видимо. Но у меня вот есть два мужика, например, у кого, у кого, нет ни жены, никого. Вот это, видимо, надо, чтобы именно глава фракции, что ли был. Ты там выбирал, у меня только был один выбор, когда ты предлагал. Я не помню. <laughs> как ты не помнишься? Там один был чувак или несколько? Нет, там один был. чувак был В смысле, а кто гермахродит что ли? <laughs> а, нет, нет. А, это про это? Но. Нет. Там... Просто... Был просто... бойный чувак, да. Один только, да? Да, да, да. Ну, ясно. Тогда видимо только голова фракция, надо, чтобы было. Так, ладно, добиваем этих, этих, сраных, сраных кимбров. Сраных бомжей. Так, ну конечно же, берем нападение. Пустить пленных. Практически тоже на кимбры, отлично. Наконец-то ты видишься на юг. Да, буду двигаться на юг, наконец-то. На скольную марш прямо. Там лететь буду. Царские скифы захватили Галич. Так, это армия посиживающая ход. Или несколько ходов, не знаю. Царские как пойдет. скифы У них там много территории. Смотри. Блин, на 6 тысяч я не могу их потратить вообще. Просто не могу у меня одеться. Не могу заняться. Знаешь, куда я Тут зависимая у меня надежность mm -hmm.